Госисполнители теперь могут изымать автомобили должников прямо на дороге Пацаны вообще, ребята Госисполнители получили новый механизм для изъятия транспорта у должников Этот механизм уже начал работать в первую очередь относительно тех, кто годами не платил алименты либо штрафы Машины оперативно увозят на эвакуаторах для дальнейшей продажи на площадке Open Market. Техническую сторону вопроса обеспечивает система розыска должников ГАРПУН. Ее запуск состоялся при сотрудничестве Минюста и Нацполиции. Что же такое система ГАРПУН? Информационная подсистема Гарпун – это автоматический мобильный прибор, с помощью лазерного радара которого безошибочно фиксируется нарушитель и правоохранителям выдается картинка транспортного средства. Вся эта система работает примерно следующим образом. Для начала государственные исполнители выносят постановление о розыске автомобиля-должника, подкрепляют его электронной цифровой подписью. После этого данные об указанных постановлениях автоматически передаются на главный киевский сервер. После остановки автомобиля, который перебывает в розыске, полицейские его задерживают, о чем составляют соответствующий акт, который предусмотрен нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях. После этого автомобиль передается органам госисполнительной службы. При необходимости госисполнитель производит опись этого имущества-должника и обеспечивает его передачу на штрафплощадку для дальнейшего хранения. Разница из полномочиями, которые были до этого момента, заключается в том, что раньше госисполнитель путем запроса мог только установить владельца автомобиля и наложить на него арест. Но реального розыска автомобиля фактически не осуществлялось. Изъять арестованный автомобиль удавалось преимущественно только в тех случаях, когда он, например, нарушал правила дорожнего движения или попадал в ДТП. Насколько эффективным будет этот механизм, покажет только время. Но, по моему мнению, его эффективность напрямую будет зависеть от скорости реагирования со стороны правоохранительных органов. Ведь розыск и задержание автомобиля, даже того, который обнаружен системой Гарпун, возложен именно на них. Платите по счетам и возвращайте свои долги вовремя. Пока!